Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered Brood War. Следующий у нас начинается новый эпизод. Эпизод пятый. Тираны. Давайте начнем. Компания Тиранов Стальной Кулак. В свете конфликта в секторе Капрулу, управляющий Совет Объединенного Земного Директората стал пристально следить за развитием ситуации в непокорных колониях. Увидев, что заражение зергов у внеуклона распространяется а протосы все чаще атакуют тиранские планеты, Совет решил взять на себя непосредственно управление охваченным войной, войной извините, сектора. Узнав, что на планете ЧАР появился новый сверхразум, ОЗД, то есть, соответственно, Объединенный земной директорат, решил захватить его, поручив ту задачу адмиралу Жерару Дюгалю. «Вы капитан одного из кораблей флота под командованием Дюгаля». Вам предстоит вторгнуться в пространство Доминиона и свергнуть его диктатора-императора Менгска. Да, знакомый, интерес, знакомый сюжет. Получается, Менгск и до этого, до второго Старкрафта, уже подвергался, так сказать, нападению, подвергался его трон свержению. Первый удар. Флагман ОЗД Александр. Высокая орбита Браксиса периферийного аванпоста Доминиона. Адъютант включен. Доброе утро, капитан. Наше долгое путешествие с Земли подошло к концу. И сейчас мы находимся неподалеку от границ Доминиона. Надеюсь, вы уже избавились от побочных эффектов анабиоза. В противном случае... Медики обеспечат вас необходимой дозой криостимуляторов. Адмирал Дюгаль выступил с обращением ко всему флоту. Воспроизвожу. Внимание! Всем защитникам Объединенного Земного Директората! Говорит Адмирал Дюгаль. Все вы прошли инструктаж перед тем, как покинуть Землю. Так что вам должен быть известен наш приказ. Захватить! Этот сектор во имя человечества. Если кто-то из вас сомневается в нашей миссии, напомню, что в случае провала домой не вернется никто. Мы выстоим или пойдем все как один на этих задворках вселенной. Служите директорату, служите человечеству. Победа превыше всего. Конец связи. Воспроизведение завершено. Получено новое сообщение. Доброе утро, капитан. Говорит вице-адмирал Стуков, советник адмирала Дюгаля по тактике. Полагаю, вы уже прослушали его обращение, хотя наверняка ничего нового для вас в нем не было. Когда вы познакомитесь с адмиралом поближе, уверен, он вам понравится. Но перейдем к делу. У меня есть для вас приказ, капитан. Мы почти готовы начать вторжение в сектор Доминиона. Но сперва нам потребуется доступ к их главной сети данных и системам диагностики вооружения. Ваша задача — атаковать планету Браксис и захватить ее столицу Баралис. Операцию следует начать в течение двух стандартных часов. Адмирал рассчитывает на вас, капитан. Конец связи. Интересно, получается, я считаю, что вторая вот э, компания, да, второй эпизод в Брудваре, ну, соответственно, пятый, если считать, с первого Старкрафта, я считаю одним из самых интересных. Вы узнаете в будущем почему. Тут есть множество интересных сюжетных поворотов, так и интересных фактов, которые во втором Старкрафте будут, ну, как сказать, дополнены или просто затронуты. В общем, вы все это увидите. Давайте начинаем первую миссию. Так, ну что, мои любимые тираны, я, если кто не знает, больше всего люблю именно играть Мужчина. за тиранов Отлично, Казарки. мы сейчас найдем Развертки, к сожалению, у нас нет, поэтому танки будут у нас атаковать в обычном строю Блин, это непривычно тут вот казармы, наймы именно морпехов на букву М Хотя во втором стрекавте, по-моему, на «Эй». По крайней мере, у меня забинтины на эту букву. Так что непривычно именно... На букву «М» вызывать морпехов. Таким да они там атакованы. Какими-то бомжами. Так, нашли еще минералы. Ну, нам сказали же, минералы нафиг не нужны. Нам нужен именно весь пенчик. Я, в принципе, согласен. Нам нафиг не нужен сейчас... Э, Недостаточно нафиг нам не нужны кристаллы. Минералы, нам нужен весь пен. Потому что танки мы даже починить не сможем, да? Да, мы не сможем починить, потому что нужен весь пен. Так что, давайте-ка вызываем... Стервятников лучше. Кстати, есть музыка, а музыка что-то очень тихая. Что Такс. Со стервятниками что уже давай, будет ты? поинтереснее. Слышу вас да? Кто Давайте вперед. Ага, нам нужно дополнительные на хранилища, кстати. Мы, кстати, могли бы дальше развиваться немножко. Там можно построить другое здание. Например, академию можно установить. У, у нас, кстати, так и не появится возможность найма медиков. Что довольно интересно. эту базу. Да, Давайте-ка идем ниже. Понял? Так, там у них, я смотрю, бараки. Причем найм идет. Так что нужно чем-то отвечать. Скорее. Укажи, Три да. машинки. Готов к Нам нужно сюда еще да. рабочий да чтобы чинил а вот стервятников угу, инженерный комплекс давайте еще установим И еще одно хранилище что же такие неубиваемые это а он финик кстати давайте все в атаку Отлично, добивайте. Я Давайте баночками из под пива добивайте бараки. не блин. Так, слишком много их, отступаем. Давайте нанимаем туда морпехов, потому что по ходу без них просто не обойтись здесь. Еще поставим один бараки. Еще одно хранилище. Нужно? Ну, Чиника. Ну, по крайней мере, уничтожили барак, это самое главное, чтобы нам не мешал. Послушайте, а, нет, надо Весь пен, точно Я думал, может быть, ну, вы меня поняли Может быть, можно будет просветить территорию Давайте добывайте Сколько у меня уже этих скутеров Легко. Жду Командир, так, Давайте это? все туда Все туда, Завожу, на... туда да. это все? Давайте Но в атаку все там... Без, сколько вас? Блин, какие же учи, -голиафы. ё -мо ⁇ Не получится опять да, прорваться. Еду. Ваши войска атакованы. Что нужно? Что Добили у меня КСМ, понятно. Нажал <смех> Кто на да Так, поехали опять Понял. скутеры. Так, где-то у них здесь должна быть база, по-любому. Вопрос, нужно? где именно. Кто да, да. Недостаточно меня. Давайте Решу. подходить. Что на этот раз? Еле-еле добили его. Да блин, еще идут войска. Так, давайте уходить отсюда. Это потому что точка, она бесполезная. какое-то ущелье, может, тут где-то база Итак, будет. Это все? Так. Это Так. Я его понял. на связи с Амир Тюрат, лейтенант армии сопротивления конфедерации. Я наблюдал за вашими действиями против Доминиона и хотел бы предложить помощь в обмен на амнистию. Любопытно. Вы, лейтенант, очевидно, понятия не имеете, кто мы такие и зачем сюда прибыли. Почему же вы хотите к нам присоединиться? Я и мои товарищи поклялись сражаться против Доминиона и его императора. Поскольку ваши силы атаковали эту базу Доминиона, я подумал, что у нас с вами общие интересы. Ясно. И чем именно вы можете быть нам полезны, лейтенант? Я досконально изучил эту территорию. Могу показать вам газок место, которое видит вас в тыл главной базы Доминиона. Хорошо, лейтенант считать себя и ваших людей первыми колонистами на службе Объединенного Земного Директората. Капитан, окажите лейтенанту всяческое содействие. Посмотрим, как он себя проявит. Да, этот самый Дюран в будущем будет весьма интересно посмотреть на то, как будет развиваться событие. Да. Так, пока что давайте добывайте ресурсы. Плюс давайте стройте нам уже хранилище гаска. Отлично. Что-то у нас, кстати, добыча на Мейне. Ну, она уже постепенно начинает иссекать. Пока еще, в принципе, очень много минералов там. Что тебе нужно? Есть. Так, тут мы видим, что есть еще база где-то далеко на севере. Угу. Похоже, это главная наша задача. Ну, ничего, мы сейчас разберемся с противником. <скох> так, газок у нас есть. Давайте добывать его быстрее. Самое главное сейчас ресурс для нас. Нам нужно больше Укажите, газка. Куда Плюс надо Готовка. вот эти войска переслать. А там, по-моему, где-то высаживались... Э как они называются? Ну, короче, назовем их войсками Менгска. Да, войска Менгска высаживались. Как видите, они вот тут находятся. Быстрее уходите отсюда, потому что они опять сюда прибегут сейчас с толпой. А мне бы не хотелось с ними воевать совсем. Так, Pack, Отлично. Хотя Steam Pack на самом деле, здесь такая ерунда будет. Потому что лечения это нет никакого. Да не вести. стрельбы, может и вы а вот Steam здесь вообще нахрен не нужен. Потому что я их все равно подлечить не смогу войска. Они мне будут просто умирать постоянно. Постреляли, и все умерли Су, вместе. Приказу, Готов к работе. Приказ получен. Так, мы можем поставить арсенал. Возьми, требуется больше хранилищ. Так. А, ну что ты, струй давай. Стал главное, смотрит. Что, Здесь что, так. что так. тебе там мешает? Стойте вот здесь бункер. Где-то вот здесь. Подальше, чтобы, блин, место у нас хоть было для построек. Стоп, пикер, Улучшение завершено. Угу. Работа, работа, работа. Морпехов нам надо. Несколько. Готов к работе. Стоп, пикер, Зажигаем. Слышу вас хорошо. Командир. Вперед! Командир. Кто она новенького? Работа новенького. Привет. Так, отлично, ставьте дальше. Ставь еще. Нам надо осадные танки. Сейчас это будет просто имба. Так, что это было сейчас? Кто-то на нас нападал с севера. Станавливайте здесь еще бункер. Я хотел бы обезопасить свои... Пу... Сначала тылы, перед тем, как нападать. Ты суки, ну, дети. Так, ты, Дюран, не сдохни случайно? Ставьте зенитку на всякий пожарный Готов, приказа, С радостью, Слышу вас Жду Хотя не, не, надо Тут же у меня есть 4 марика Готов к работе. Так свободна. Я в принципе думаю, да, не надо второй оружийный наставить Совершенно Ненужная затрата будет. Так, мне надо сейчас вот больше осадных танков. Плюс надо, да. Опа, висплен недостаточно. Так, что там? Нет места, что ли? Все с местом нормально, чего он куда? Так, все отлично. Закрепили. Ну ты оставайся там жить. Опа. Да, подремонтируй. Поехали. Васадный режим. Отлично. Минус бункер. Давайте чинить. Что нужно? Угу. Посмотрим, что там у них дальше. Ох, какая оборона жесткая. Да. Порваться сквозь это Куда будет сложновато. Куда Но с танками все можно. Отлично. Выбегаюсь. Блин, минус танк, минус второй танк. Так. Давайте танки еще. Блин, да этот шаттл уже 10 минут летает туда-сюда. Шаттл Discovery. Дирана мы, конечно, использовать не будем, наверное. Пускай он сидит на базе. А то он сдохнет еще, блин, не дай бог. <coughs> так, что тут у нас? Что? Будет слежение появляться? Еще минус бункер, надо, надо теперь просветить Увидеть, где эти минки стоят продвигаемся дальше, Что дальше. да едь, давай ё-моё Передвигайтесь минус войска. Так, минус еще Не турель. Несколько поврежденных есть танк. Сейчас переедем вперед. Так, начиника, какие тут, вот эти два танка, да? Быстрее сюда. Так, поехали мои скутеры, Про... разведуйте территорию. Ну хотя зачем? Ну с халявной столько энергии у меня есть. уничтожили угу, там у них крупная база я смотрю база Куда Готов к да вообще пофиг честно говоря Поехали. Прямо где-нибудь здесь становитесь. Так, надо мариков побольше. Я боюсь, что сейчас там в райды прилетят какие-нибудь. просто перещелкают мои танки. Хотя можно было бы тогда сделать Голиафов, да? Ну точно, Голиафов можно наделать. 100, Кэп. Выдвигаюсь. Радостью, Кэп. Так, уже прям вплотную подошел к их базе. Погнали, короче, вперед. Да, Тему понял. Блин, там гляв все стоит. Да, Поехали. Покатили. Не проедут. Выдвигай, Не проедут они. Ох, сейчас Выбегай! тут будет просто расстрел. Да как? Как? Как? Пошли. Так, пошли сюда. Давайте все туда. Да блин. Да блин, проходите, давайте. Стрелять всю базу, короче. Огонь, огонь, огонь. Easy. Добивайте их базу Прекрасный лейтенант Основные силы планетарной обороны уничтожены Наши тактические группы могут приступать к расшифровке кодов безопасности Доминиона. Хм, в общем-то это было несложно. Потому что танки это имба, а противник даже не юзан ничего против земли с воздуха. Это было легче простого. Ну что ж, надеюсь вам понравилось данное видео. Первая миссия пройдена за 30 минут. В принципе нормальное время, считаю. Можно, конечно, было и быстрее. Если мне черепашь, ее тактика, которую я использовал. Ну, в общем-то, ставьте лайки. Всем, бу... всем добра, да, я хотел сказать. С, С вами был Венов. Всем пока, удачи!